Меня зовут Александр, я из города Минска, и я решил участвовать в марафоне Challenge Me, потому что у меня была очень вдохновляющая цель, но я прям боялся ее выполнять, и эта цель заключалась в том, чтобы провести 10 коуч-сессий с людьми и взять за это деньги. Я узнал из рассылки, у MidPartners были мои контакты, потому что я уже посещал марафон Тони Робинса в Сингапуре, вот, и мне пришло письмо, и я решил вот, проверить свои силы. Я выполнил свою цель, я провел 10 коуч-сессий и я планировал брать за каждую коуч-сессию 30 долларов, но в итоге я начал брать 100 долларов и очень удивился, что можно брать больше. Вот. И после через месяц после того, как я достиг цели, я переехал в Москву, начал проводить здесь коуч-сессий. И так случилось, что меня пригласили работать в один из самых перспективных стартапов, это PZ. И там невероятно сильная команда. И я работаю над продуктом вместе с ребятами, с которыми мы поедем в Америку. И это все благодаря марафон Challenge Me, потому что я научился достигать целей, и я ставил цели, и просто вот так случилось, что меня пригласили. Как это повлияло на мою жизнь? Марафон Challenge Me повлиял на мою жизнь так, что я научился добиваться целей. И сейчас, какие цели я бы не ставил, я их достигаю. Это очень важный навык для меня, и это сильно меняет мою жизнь и в деньгах, и вообще в том, что происходит в жизни, какие события случаются. А получилось достичь результата у меня за счет ежедневной концентрации и ежедневной мотивации. Вот. И самое крутое, что там было, это нетворкинг. Ребята проходили вместе со мной марафон «Челлендж МИ», и у них большой опыт, и все вопросы, которые возникали у меня, я мог спросить у них, и они всегда помогали мне. Я всегда находил ответы на мои вопросы. Больше всего запомнилось это биоритмы когда я понял, что в одно время я могу, у меня, у меня больше получается общаться с людьми, в другое время у меня больше получается концентрироваться на каких-то задачах, а во второе, в третье время мне просто хочется отдыхать в это время, и у меня работа не идет. И когда я свой план работы сопоставил с моими биоритмами, биоритмами я перестал работать через силу, и я начал получать кайф и начал быстрее двигаться к цели. Это для меня было открытием. Я бы порекомендовал пройти марафон челленджами своим друзьям, которые связаны с бизнесом, также своему брату, у которого есть свой бизнес, и я считаю, что навык достижения цели необходим просто в бизнесе. Я научился ставить цели и достигать их. Я переехал в Москву. Меня пригласили в один из самых перспективных стартапов в России – ТПЗ. И вместе мы создаем продукт, с которым мы переедем в Америку. И это моя цель сейчас, которую я выполню.